Всем привет! Подписчики, гости, друзья моего канала И сегодня я вам расскажу, как накрутить подписчиков на YouTube, Вконтакте, в твиттере, в фейсбуке, в инстаграме Всякие накрутки Вы сами увидите, когда посмотрите это видео И когда зарегистрируетесь в этом сайте Вот, заходим на этот сайт, вот такой сайтик у нас вот заходим давай вот мы зашли сразу у меня пока мисс 39 по пойнт. поинты надо зарабатывать для того чтобы э, накрутить подписчиков если без у вас нет не будет поинтов и накручивать у вас ничего не будет вы короче накручиваете э, э, накручивать короче только зарабатывать поинты вот для того чтобы накрутить поинты нам понадобится в левом углу здесь выбрать любое любое задание я выберу youtube лайк like, э, потому что сейчас я поставлю лайки и мне дадут 6 поинтов нажимаем лайк like. все у нас э, заходит э, видео какое то мы ставим лайк like, ставим лайк like. ждем 5 секунд раз два три четыре пять пять 5, 5, 5, 5! Вот, 5 секунд прошло уже. Выходим оттуда, и нам дали 6 поинтов. Вот. Э, у, у, ше, у вас в балансе 6 поинтов. Плюс 6 Перезагружаем. У нас 39 поинтов. Да? Сейчас 39 поинтов. И у нас вот. Уже 45 поинтов. Было 39 плюс 6 поинтов. Мы еще раз нажмем. Э, уже 7 поинтов дают. Вот. какое то видео. Лайкнем от видео. Все. Я смотреть не собираюсь это видео. Я вообще то лайки ставить хочу. Вот. поставили э, лайк. Ждем 5 секунд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Пять. Пять. Пять. Поставили. Все. Выходим. Нам да, Нам дали 8 поинтов, да? Да-да-да. По-моему, 8 поинтов дали нам. И нет, нам не дали. Ну да, иногда его купить. Да, вот, заходим. Потом дадут. Заходим. Чтобы накрутить подписчиков, заходим вот сюда. От сайт page. Плюс. Нажимаем на плюс. И выбираем. Я хочу, например, подписчиков на YouTube. У меня их мало, пока месяц. В. Или просмотров, или лайков можно лайки можно накрутить в любых социальных сетях можно что-нибудь накрутить вот YouTube подписаться здесь заглавие можно любой написать 123 например я напишу напишу а любой что какой-то название все на на на имя пользователя ID это написать надо надо зай чтобы написать надо зайти на канал на ютуб войти на свой аккаунт нажать на мой канал нажать на мой канал вот мой э, мой канал геймер подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и смотрите мои видео вот, вот здесь есть наверху э, хэт https что-то 3 youtube.com channel и вот здесь надо аккуратнее вот аккуратненько вот это только а, скопировать скопировали заходите сюда обратно имя пользователя ID вот Мы написали сюда всего кликов надо написать где-то 10 я уберу а то если вы больше 10 так вас спалит э, по быстрому спалит по быстрому и я вам это Hmm, ну, короче, лучше по-маленькому сначала. Вот, я выберу по 10 монет, по 10 поинтов. Чем выше, чем выше, тем лучше. Вот, сохранить изменения. Вот. Что-то у меня... Что у меня неправильно? Им пользователь ID. Я не понял, чё это? Фигня. Вот это все что ли, надо копировать? Я не понял. Ну-ка, посмотрим. Вот. Э -э... Давай, давай, давай. А! Здесь надо имя пользователя. Вот, я же копирую. Ты долбоёбка, что ли, нет? давай сохраним изменения сохраняйте изменения ну вот короче уже у меня существует знаете почему э -э я уже ну, накручил подписчиков вот у меня так пишется заходите в мой сайт короче мои сайты и вот у меня уже накручивался я уже 22 подписчика накрутил вы здесь можно на пользу поставить а потом уже тут вы только если вы уже начали накручивать подписчиков или лайки то вы уже все можете удалить и подписчики ваши исчезнуть из вашего аккаунта на youtube или в каких других э, в социальных сетях и вот короче действие вот написано начало вот мы нажимаем туда и у нас уже, если у вас есть пойнт автоматически будут накручиваться подписчики. Вот. Потихонечку у вас поинты 60 И появляться будут подписчики на канале. И вот. Если вы уже не лайк. не лайкали, ну, не накручивали лайки и на YouTube или в каких-нибудь.. и... Если вы нажмете, у вас не будет, как у меня сейчас, у вас появится новое окошечко, где будут накручиваться лайки. Вот. И вот, что я вам хотел рассказать. Ну... Если вы не хотите сами выполнять задание, то поставь мне лайк, подпишись на канал, и я сниму следующее видео, как, не, как можно накру... ну, как можно быстро э, заработать поинты. 2000 поинтов в день. Вот, программка такая есть, которая автоматически выполняет за вас задания. Вот, наберите 100 лайков на этом видео, и подпишитесь на мой канал, э, и я сниму следующее видео про программку, которая я не скажу, какая программка, потом увидите. Если поставите лайк на мой канал и подпишитесь, и пишите в комментариях, если у вас какие-то вопросы. И э, пишите в комментариях, про что мне снять видео. Что вам э, хочется увидеть? Вот, я выйду из сайта. И всем пока. Э, удачных вам накруток. С вами был Филгеймер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем бай-бай.